Дали красивый наборчик обработали руки отняли у меня мой собственный антисептик в наборе маска одноразовые перчатки ручка для голосования и пакетик удобным личку кроме пойдемте Почти посмотрим что там пошли Смотри, Оля, там о, виден красота. Давай посмотрим. И твой любимый сотрудник в розовой рубашке. Mm -hmm. да? Сотрудников ФСБ в розовой рубашке, во-первых, это просто красиво. Красная коровая дорожка, коварный, пиво, бамбург. Завтра. Нас здесь ждет разъяснение Голосование. Так, давайте прочитаем Поддержка российской науки ответственное отношение к животным Семейные ценности Стабильность развития, развитие Защита суверенитета Во власти только патриоты Социальные гарантии Обдержавление а где же обнуление? Где оно? Наука, культурное наследие, животные, природное богатство, поддержка волонтеров НКО. Нету. Обнуление? Нету. Ладно. Наш участок 83 12. Боже, как красиво. Авторы А так, я хотела сейчас просто любимый старец все, Здрасте. Подойдет, а, хорошо, Я мне сейчас, ждать. Сейчас исходил ну, что, Хочется, конечно, что-нибудь изобразить, ну ладно. А изобразуй. не показывают. Вот она, та самая радуга над Кремлем. Кстати, буфета сегодня нет. Валенные пирожки быть реброго сыром. Мимо нас. Но мы увидели радугу над Кремлем. А есть буфеты? Да, может попить кофе? Вот. Да. До свидания. Ну вот и все. Посольство праздничному праздничном убранстве. Но куда делась поправка про обнуление? Загадка.